Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Равиль Тазудинов и я являюсь шеф-консультантом. Сегодня в нашем новом уроке от Apache Lab мы с вами разберем линейку профессиональных плит от компании Apache. В нашем сюжете представлена напольная электрическая плита от компании Apache с низкими комфортками. Данная плита относится к 700 серии. Вообще есть всего две серии, 700 и 900. 700 в названии обозначает глубину данного изделия. И такая плита предназначена для кафе и ресторанах с не очень большими габаритами на кухне. 700 серия в линейке Apache представлена двумя типами плит. Это напольные плиты и настольные, газовые и электрические. В линейке плит Apache есть и 900 серия. В этой линейке представлены только напольные плиты, и они предназначены для кухонь с большими габаритами. Итак, давайте же разберемся в типах плит, которые представлены в линейке компании Apache. Начнем мы с электрических. И в них существует всего два типа. С высокими комфорками и низкими, как в нашем случае. Все комфорки выполнены из чугуна. И отличие высоких комфорок от низких в том, что низкие более утоплены в поверхность нашей плиты, что создает как бы единую поверхность для приготовления блюд. Итак, в сегодняшнем сюжете мы приготовим простую и очень вкусную пасту карбонару. В этом нам поможет наша замечательная плита, в которой одна конфорка у нас будет стоять на максимальной мощности, вторая на средней и две на минимальной, чтобы мы смогли правильно доготовить наше блюдо. Есть старый кухонный лайфхак. Если вам очень быстро понадобилось разогреть сковородку, вы можете сделать что? Налить чуть-чуть масла на вашу жарочную поверхность. Так как она герметическая, с ней ничего не произойдет. Но вы получите то, что вы очень быстро разогреете сковородку. Как я сейчас это, в принципе, и делаю. Для хорошей карбонары нужно хорошо зажать бекон. Сегодня, я сразу оговорюсь, мы не делаем классику, мы не делаем классическую карбонару, поэтому не ругайтесь на нас в комментариях. Мы добавляем сливки, в которых у нас уже замешаны желтки. Добавляем сразу и начинаем перемешивать, перемещая наши сливки с конфорки с высокой температурой в конфорочку, где у нас температура пониже. Перемешиваем постоянно, чтобы наш соус не отсекся. И далее, что мы делаем? Мы добавляем нашу пасту с водичкой, которая там осталась. Это очень важно. Паста должна быть сочной. После чего мы перемешиваем. И вы можете переводить ваше блюдо с высокой температуры на низкую. То есть доготавливать ее. Посмотрите, ребята, как классно у нас получилась наша паста. В конце, как и в любую хорошую итальянскую пасту, нужно добавить хороший пармезан. После чего перемешать нашу пасту. Блюдо готово. Итак, вернемся к модельному ряду. Конечно же, наряду с электрическими плитами, компания Apache Lab производит и газовые плиты. И они отличаются тем, что они очень просты в эксплуатации и очень быстро выходят на заданную температуру. Количество комфорок в таких плитах варьируется от 2 до 6. Отдельно хочется добавить, что в линейке компании Apache существуют как электрические, так и газовые плиты со сплошной поверхностью. Особенностью плит со сплошной поверхностью является то, что... В центре данных плит нагрев происходит интенсивнее, чем по краям. Данная технология позволяет удобнее, быстрее и эргономичнее выполнять приготовление блюд и перемещать их с области высокого жара в область низкого. Слабо нагретые периферийные зоны данных плит позволяют дольше удерживать тепло в уже приготовленном продукте. Конечно же, в линейке плит... От компании Apache существуют и индукционные плиты, но о них мы поговорим в следующем уроке. Сегодня мы рассказали вам о линейке плит компании Apache. Если у вас появились какие-то вопросы, пишите в комментариях. С вами был Равиль Тазудинов. Пользуйтесь техникой. Правильно.